Есть важные моменты, которые нужно учитывать, когда вы собираетесь на такое мероприятие. Как взаимодействовать с ребенком, что нужно, что вам поможет. Ну, во-первых, если вы идете на такое мероприятие с ребенком, который старше трех лет, у вас, в принципе, большой бонус уже есть. Почему? Потому что там есть игровые зоны, есть локации, где с детками будут работать опытные аниматоры и педагоги, и, соответственно, ну, вам вообще будет отлично, вы будете получать ту информацию, которая вам нужна. Но, Взять все необходимое, конечно, тоже нужно. Почему? Потому что ребенок все-таки нуждается в важных для себя моментах еда, вода. Удобная одежда и так далее Еще один момент, о да, про удобную одежду Одевайте своего ребенка, пожалуйста, во что-то удобное Конечно, хочется, чтобы они были нарядными, чтобы они были красивыми Но на таких мероприятиях, особенно если мы длительное время там проводим Важно, чтобы ребенок чувствовал себя максимально комфортно Вы, кстати, тоже Если вы приходите на мероприятие подобного формата С ребенком, которому не исполнилось полтора года То есть он достаточно еще маленький То он будет проводить время вместе с вами, будет получать всю информацию Информацию, которую хотите получить вы и соответственно тоже важно подумать вот о чем еще когда вы собираетесь на мероприятие постарайтесь убрать то беспокойство которое обычно есть у мамы когда она думает о ну вот ничего не получится до да? бесполезно ходить за информацией с ребенком он у меня беспокоен и еще что-то и так далее это все не так важно да возможно есть такой такой вариант что да, это не получится но ничего вы получите опыт до который вы сможете использовать в дальнейших своих попытках но если вы не придете сейчас на этот фестиваль предположим да то вы не узнаете получится у вас или нет вы не узнаете потенциал свой и своего ребенка поэтому отбросьте всякие сомнения беспокойства и начинайте пробуйте это будет здорово в любом случае это будет либо развлечение либо полезное что-то либо и то и другое это здорово не сомневайтесь в своем ресурсе. Внимание молодой мамы, оно устроено таким замечательным образом, что легко охватывает и те аспекты взаимодействия с ребенком, ухода за ним, возможность там, дать ему все, что ему необходимо, позаботиться о нем, и в то же время вы можете прекрасно услышать ту лекцию, на которую вы пришли. Поэтому не сомневайтесь, все обязательно получится. И последний важный пункт, на который хочется обратить внимание – выберите правильную локацию. Когда вы занимаете свое место для того, чтобы слушать лекцию, учтите тот момент, что в любое время ребенку может что-то не понравиться, его что-то забеспокоит, подгузник, например, который нужно сменить, у него появится желание покушать, и вы не захотите это делать прямо там, хотя, хотя это допустимый формат на таких мероприятиях, не беспокойтесь об этом, пожалуйста. Возможно, просто ребенок начнет плакать и вам необходимо будет взять его на ручки и тихонечко отойти чтобы не мешать лектору и остальным слушателям поэтому конечно было бы здорово если бы вы догадались занять место они а где-то в середине между другими слушателями а в краю для того чтобы вам было удобно покинуть в любой момент этот семинар и соответственно уделить внимание своему малышу и также в любой момент на него тихонечко вернуться мы обязательно разговариваем с нашими лекторами, мы их готовим к тому, что работа в таком формате, она несколько особенная, что мама с малышами это такая специфическая категория и понятно, что э, нужно быть терпеливым, ну и соответственно достаточно открытым для общения с вами, поэтому все получится.